Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас лето, и я продолжаю серию фруктовых дистиллятов. Сегодня я буду делать обалденнейший самогон из груши. Груши вот такие классненькие, сладенькие. Сейчас я все груши тру на эту волшебную машинку. Обзор этой машинки я уже делал тогда, когда делал замечательный яблочный кальвадос. Поэтому, если вам интересно, смотрите ссылочка, как сделать обалденный кальвадос и как работает эта машинка. Вот здесь, вверху. А сейчас я начинаю измельчать грушки, и все как обычно, по схеме. Все очень просто, неважно какой то самогон, абрикосовый, яблочный, грушовый или сливовый. Измельчаем, добавляем водичку, дрожжики и поехали. Но все равно я вам показываю, как я это делаю. определил по трем емкостям каждая емкость полная 110 или 120 литров сейчас я сюда в каждую емкость выливаю дрожжи фруктовые то есть дрожжи для фруктовых брах я их уже реагидрировал это очень правильно то что я сделал потому что все равно вот даже вот так столько остается сухих дрожжей сейчас я разбавлю их водичкой Да. сколько хорошо у будет и теперь все это дело я еще заливаю водичкой вот, вот. я использую наливать где-то буду ну вот столько по этот уровень чтобы еще было куда подниматься мезги и каждый день два раза в день я это все буду перемешивать со временем сама мякоть у грушек полностью размягчится, такой будет как пюре. В будущее грушевой бренде бродит уже двое суток. Где-то сантиметров на 25-30 поднимается мезга. И теперь аккуратно, чтобы весло не сломать, я это всю шапку сбиваю и размешиваю. Рукой, конечно, намного удобнее, но решил попробовать веслом. Нет, все таки это не абрикоска и даже не яблочко Я решил сделать погуще брашку, чтобы был больше концентрированный аромат. И теперь вот туда удоверяю полностью. А вот так рукой, конечно, можно. полностью без сахара вроде я хочу получить настоящий грушевый бренди обалденный со своим характерным ароматом со сладостью вот так легко размешивается рукой а еще бонус моченая грушка вкусняк и так каждую бочку Пусть бродит. Делаю дозаправку парогенератора. Водичку беру именно фильтрованную из обратного осмоса. Два тена по 2,5 киловатта, всего 5 киловатт. Ну что ж, друзья, я начал, вернее, я уже продолжаю делать э, перегонку самогона из груши. Я уже выгнал вот две такие бочки 120-литровые. У меня практически... Целые сутки работает пенокурня. Осталась последняя бочечка. Брага отыграла за 8 дней. Сейчас уже 9 день. Как я восьмой день гнал. И вот 9 день я полностью с до вечера гоню брагу из гуши, Без сахара полностью. Сейчас я беру трубочку для барбатера. И скручиваю ее в перегонный куб. Потому что такая листая брага только гонится или на Пароводяном котле или все-таки с помощью парогенератора? Друзья, я показываю вам очень простой способ, как можно сделать легко и быстро парогенератор из обычного молочного ведома. Ссылочка, как сделать парогенератор, вот здесь сверху. Крутил. Вот такая классная брага. Да? Врага отпраживалась на фруктовых дрожжах, без сахара, без силопа. Класс. и не кисленькая. Ну, вылечились почти нет, конечно же, потому что мало было сахара. Но у меня уже две 20-литровые бутыли есть 20 25 градусного спирта сердца из игрушки поэтому я думаю что тогда получится вот такая густая конечно же ни на каком обычном аппарате такое не перегонится но фруктовые и верновые браги настолько обалденные и не обалденные браги а обалденный которые который не получается поэтому Сделайте себе простенький парогенератор, и вы будете на 7 мне, быть счастье. спирт из грушки я беру на вот такой простенькой колонне. Она сейчас у меня полностью пустая. Прага очень густая, и когда будет идти пар, будут очень быстрые прорезы, чтобы здесь все было свободно. И работаю я всего на одном сухопарнике, для того, чтобы если будет брызгал нос, здесь все собралось. И все, и сразу на холодильничек. Отбираю на максимум, на максимальных оборотах. А сейчас я буду делать из спирта сердца из грушки, хороший, ароматный, грушовый бренди. Я буду перегонять все это, для того, чтобы получить готовый конечный продукт. Перегоняя на вот таком простеньком самогонном аппарате, Всю эту колонну я буду наполнять морскими камешками. Но не обычными, а вот такими. Черненькими. И красивыми. Обзор моего самогонного аппарата и парогенератора. Смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Продолжаю перегонку грушевого самогона. Вторая часть. Вот столько у меня получилось еще спирта, сердца под самую завязку. Это очень ну, а я так никогда не наливаю, но уже это последнее, поэтому не хочу размазывать по стенкам. Вот очень молочный бетон, крепости 15,5%. Ставлю свою колонну с камешками и отбираю голову. Голову я отбираю, как и... В прошлый раз 5 процентов от абсолютного спирта и ориентируясь на аромат аромат конечно уже даже на 5 на 6 процентов идет бомба настолько классные игрушки так классно пахнут аж дрожь по телу друзья наконец закончились эти ночи и дни бесконечные дни и ночи когда я выгонял 300 литров браги из игрушки без единого грамма сахара аромат Ой, тонкий тонкий аромат грушки грушки были такие ярко-желто-красные сладенькие и теперь я буду делать настоящие грушовые бренди я буду добавлять сюда щепу средней и сильной обжарки щепу я сам пока не готовлю у меня норма такая для того чтобы получился обалденный бренди 5 грамм щепы на 1 литр зато она будет стоять годами и с ним ничего не случится я добавляю среднюю и сильную обжарку. Вот прямо сюда. Здесь ровно 13 литров 55 градусного грушевого, будущего грушевого бренди. Вот. Классно. И теперь на годик, на два можно забывать. Конечно, через два годика что-то может и останется потомком. Но пусть стоит. А вот здесь... Я только-только наконец-то нашел время добавить щепу в свой абрикосовый бренди. Как его сделать, ссылочка вот здесь сверху. Я все время был занят, поэтому теперь у меня одновременно будет и грушовый бренди, и абрикосовый бренди, и яблочник Альвадос на щепе. Наконец-то я буду отдыхать и готовить новые проекты. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки.